Велимир Хлебников. Горожане, дикобразы. Разговоры, фразы, фразы, Горожане, дикобразы. Тинь-тинь-тинь поет синичка. Дзинь рассыпано пшено. На скамеечке табличка. Не садись, украшено. Кучемары, дуримары, по лесам растут. Пожары, в пригородах дым-столбом, Колокольный звон «Бом-бом» Тянут воду из реки Суматош на грибники. Им теперь не шампиньоны, вроде, Им нужны миллионы ведер на природе. Сум с ума, с ума тошна, При народе нос воротят, Никакого нет рожна, Вроде соки перебродят и родит на выпас слово мордой доброю корова му самовитое витое мурожденное живое это слово золотое вес имеет веси мреют взвеси пятен горожанам запах гари Неприятен, что за твари, дикобразы, ежик со свиньей в паре. Ну, нычат они, сто глазы. Вах, вах, вякнув вязнут вязы, в травах, ах, на берегу. У, скелет свой долговязый, не рискует на бегу сунуть в воду, ну. Ну. No! Ну. No!